Наше восприятие, оно дуально или бинарно. Это означает то, что мы можем понимать явление только через противопоставление, через сравнение двух крайностей. Это происходит на всех уровнях. На уровне образов, на уровне идей, на уровне мыслей, на уровне качеств, на уровне эмоций и чувств, на уровне ощущений. То есть, проще говоря, для того, чтобы узнать, что такое любовь, нужно узнать, что такое ненависть. Что такое добро, нужно узнать, что такое зло. Разум видит через крайности. Это такая особенность. Сами по себе крайности это вот как две точки. То, что находится между ними, это, это, это некоторое знание. Когда вы начинаете видеть более мелкие деления, например, между там, добром и злом, да или там, светом и тьмой, там, любовь, ненависть, например. Там. Вы начинаете тогда познавать, собственно говоря, некоторую часть реальности. Для чего нам это нужно? Это нужно для того, чтобы познать женскую природу. Там нужно будет поставить две крайности. С одной стороны женщина, с другой стороны мужчина. А все, что будет между ними, это совокупность качеств на разных уровнях. Которая есть и в мужчине, и в женщине. Вот. Для того, чтобы вы свою женскую природу активировали, вам нужно увидеть противоположность мужскую. Побыть и в том углу, и в этом углу. Это да. То есть из-за этого может возникать осуждение? Осуждение возникает тогда, когда человек увидел одну крайность, а со второй не познакомился. Когда человек познакомился с, скажем так, одной чашей весов, Увидел, например, вот это вот там добро, свет, это вот круто. Но он познакомился с этим однобоко. Он не знаком со злом, например, с разрушением, с хаосом, с тьмой. Вот. Мудрец познал две крайности, и он может перемещаться по отрезку противоположности. Что это значит в обычной жизни? Это значит то, что... Если вы, например, познали силу и слабость, вы можете быть и мужчиной, и женщиной. В зависимости от ситуации. То есть у вас появится возможность выбирать, какие качества активировать, исходя из того, что требует пространство. Допустим, вы остались одна, и нужно проявить силу, взять ответственность, позаботиться о себе. Но если вы так будете вести себя с мужчиной, мужчине не будет места рядом с вами. В контакте с мужчиной нужно делегировать ему ответственность, нужно расслабиться, отдаться. Тогда он будет себя чувствовать полезным и нужным. Ну а вы будете себя чувствовать в безопасности, защищенной.